Многие задаются вопросом, продлевают или не продлевают материнский капитал. Но что сейчас известно доподлинно, это то, что материнский капитал действует только в текущем году, в 2017, и в следующем, в 2018. Так вот, Министерство труда предлагает продлить программу материнского капитала. Сейчас сложно сказать, насколько они предлагают, но суть в том, что предлагают продлить, а вот Министерство финансов не очень рада этой идее и настаивает на том, чтобы 2018 год был последним, заключительным годом выдачи сертификатов на материнский капитал. Для чего это видео? Для того, чтобы вам сообщить, что сейчас э, до 10 сентября проводится опрос, небольшой, на тему того, продлевать либо не продлевать материнский капитал. Если вы за, то проходите по ссылке, там все есть, там есть форма, есть анкета, краткое описание. Заодно сразу отвечу, что материнский капитал в восемнадцатом году выдавать будут. Другое дело, что если вы не успеете воспользоваться в этом году, в следующем году сертификатом, ничего страшного, деньги не сгорят, они никуда не денутся. Вы можете их использовать и в девятнадцатом, и в двадцатом, и в двадцать году когда бы это будет нужно В девятнадцатом году уже их выдавать просто не будут и вот у вас останется сертификат на руках вы можете его использовать на одну из четырех целей и напоследок еще один не менее важный а, вопрос какая сумма материнского капитала так вот сумма материнского капитала с 2015 года а, так и не менялась не индексировалась то есть она, она составляет 453 тысячи, 0,26 рублей. А, скорее всего, индексироваться, то есть повышаться эта сумма не будет вплоть до 2020 года, а что будет дальше, никто не знает. Согласитесь, в 2020 году, а, возможно, это уже будет не так много, как сейчас, потому что инфляция, цены растут так далее и так далее. Поэтому, в принципе, решать сами, как распоряжаться средствами материнского капитала, но если вы хотите улучшить жилищные условия, да еще и не ждать трех лет, обращайтесь в Нижегородский кредитный союз. Там выдают займы под материнский капитал. Всем спасибо и, если что, голосуйте.